А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Пре. Совсем скоро стартует четвертый сезон. Компания Blizzard повестела нас о том, то, что 3 августа начнется четвертый сезон дополнения Shadowlands. Четвертый сезон будет экспериментальный, будут судьбоносные рейды, будет изменение формата Мифект Плюс. В том плане то, что нас ждет не полностью. Реборн абсолютно всех шэдоуленсовских подземелий, а у нас будет два шэдоуленсовских подземелья, два легионских подземелья, два бфашных подземелья и два дринорских. Это довольно-таки интересно, поэтому компания Blizzard искала о том, что этот сезон как раз-таки экспериментальный. Само собой будет повышение итем-левелов. И то, что я вам сейчас покажу, это довольно-таки интересно для тех игроков, которые думают о том, где гирится, откуда вообще гирится и все такое прочее. Предоставляю вам таблицу. Самая обычная Google таблица. Слева в маленькой табличке PvP Gear. Мы знаем, как работает PvP Gear. PvP Gear работает каким образом, то, что имеет один этом level для PvE боев, а в PvP он немножечко повышается. Таким образом, на основе этого смог составить циферки взяв за исходное число item level без ранга, также написано там, что будет в режиме войны, или там на багэшках, на рейтинговых активностях, и просто прописал новый item level, основываясь на те этом левелы которые были ранее. Далее рейды. С рейдами все прекрасно, с рейдами все понятно, то есть мы просто там открываем путеводитель по приключениям и смотрим, какой item level откуда падает. Да, с ластов будет 297. Тут я указал примерно 298, но я не думаю, что будет какая-то разница в одном этом левеле, и скорее всего, все-таки в PvP-табличке тут будет 297 вместо 298. Но посмотрим. Я не зря указал значок примерно. Вот, то есть получается 311 лут с ластов в мифик рейдах судьбоносных будет максимальным. Какие у нас ласты существуют? Давайте вспомним. Это генералы Каменного легиона и сердинатри в замке Нафрия. Далее, если рассматривать рейд святилища господства это Килтузат и Сильвана. Если же мы рассматриваем текущий актуальный рейд гробницу предвечных, то там у нас получается даже три ласта: это Регилон, это властители ужаса и тюремщик. 311 гир. То есть миксануть можно довольно-таки интересно. Далее, правая таблица, это уже миф-плюсы. Миф-плюсы, мы помним прекрасно, что у нас имеется и, конечно, нулевочка, да, самая обычная с 262-м этим левелом. И далее самое обычное повышение. Закрывая какие-либо ключики, мы наполняем наше викли-хранилище, недельный сундук. И таким образом, с недельного сундука за прохождение пятнашек мы будем получать 304-е вещицы, что эквивалентно гиру с мифик-рейдов. Как-то так, такая таблица, ну и, само собой, чуточку ниже ранги апов за доблесть. 288 это, само собой, 9 ранг, это тот, который мы получаем при прохождении пятнашки. И далее мы просто апаем на 3-4 на ритм левела за каждый ранг за доблесть. Таким образом, получаем 298, ну или 297 вещицу. Не знаю реально насчет этого, тут, то есть, возможно, погрешность. В красном Цвете. Посмотрим, что будет. Узнаем, как говорится, в тот момент, когда уже будем опять и вещиться и когда их будем лутать. Таблицу, само собой, я скину в свой дискордик, канал сетевой анонсы. Можете чекать. Также там и о рейдиках в святилище Господств. Не забывайте, мы на сильвану ходим еженедельно, маунтов дропаем. Возможно, маунта будет интересненько. Само собой, эти рейды будут продолжаться и в четвертом сезоне, в тот момент, когда рейд будет не судьбоносным, то есть когда он будет текущей вот сложности, где мы пришли, шотнули, ушли. Как-то так. Что ж, все на этом, монолог, можно заканчивать, таблица, повторюсь, будет в дискордике. Все ссылки в описании, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!